Тимид Раменский, с вами Кашинский. И вы, наверное, в непониманиях думаете, что? Какие-то, наверное, лучше пузи или Эдисона? Бред какой-то. И вы, отчасти, будете правы, но не так все однозначно. И да, я не говорю про школьников, которые снимают все на коленках и без монтажа выкладывают. Нет, я говорю про людей, которые реально достойно снимают. Короче, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а мы начинаем. Первая причина. В таких вот сплеях, обзорах или в целом разговорах видео нет или мало рекламы. Да, я понимаю, некоторым пофиг на рекламу, но лично мне не нравится, когда ты поставил какой-нибудь ролик на фон, а там пац, и ты видишь, как тебе рекламируют Е-каталог. Ну, к примеру, это не является рекламой, ссылок не буду. Да, я думаю, что реклама в роликах это... Тем более, когда тебе рекламируют то, о чем ты и так наслышан. Не, серьезно. Помните момент, когда все рекламировали Raid Shadow Legends? Это было ужасно. Я каждый божий день о нем слышал. Только попробуйте, Плариум Украин, как это вообще читается, выкупить пол ютуба, чтобы все опять начали кундить про вашу игру. Причина номер два. А эта причина мне очень нравится. Поскольку ваш комментарий под любым видео таких ютуберов всегда будет замечен. И даже, скорее всего, вам на него дадут ответ, поскольку у таких ютуберов меньше комментариев, и им будет легче вам ответить. Да, я также знаю, что есть люди, которым пофиг на это, но согласитесь, намного приятнее, когда вам отвечают, а не когда игнорят. Причина номер три согласитесь очень прикольно замечать ошибки других а не свои и указывать на них так вот такие тубер могут часто совершать ошибки и ну это очень залипательно смотреть как растет другой человека ты лежишь на диване нихрена не делаешь четвертая причина да я знаю что мы очень быстро летим но я автор канала и мне решать так вот ты можешь стать олдом по сути, и до рассвета данных людей ты будешь знать их и припоминать им те времена, когда данный человек радовался своим ста, 100, или тысячи или даже 10 тысяч подписчиков. Пятая и последняя причина. Для таких ютуберов ценен каждый подписчик. Да, есть популярный ютубер, которым ты также ценен, но их очень мало. Кстати, если в комментариях напишите больше пяти популярных ютуберов, которым ценен каждый их подписчик, то я буду благодарен. Так вот, ютуберы со 100 подписчиками так и вовсе видят каждую подписку или отписку как факт. Короче, это было 5 причин, почему НН лучше, чем некоторые многомиллионники. А с вами был Кашенский. ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте любые комментарии. И всем пока!